Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». У этой рубрики уже есть своя аудитория, и она активно общается, и комментарии, вопросы, все, в общем-то, говорит о том, что эта тема интересна очень многим. И действительно, это, наверное, на сегодняшний день самая важная тема. Как найти точку опору в сложившихся ситуациях, тем более эта ситуация не просто какая-то стабильна, она продолжает ухудшаться, она продолжает добавлять все больше и больше проблем. И во всем этом поле проблем нужно найти такое состояние, такую точку опоры, чтобы выйти из всего, в общем-то, без потерь или с минимальными потерями. Я в дальнейшем буду отвечать на ваши вопросы, хотя, по сути... В предыдущих роликах я достаточно подробно сказал о тех шагах, которые нужно сделать, чтобы обрести точку опоры. Но вопросы идут и идут, все же умные пытаются головой догнать какие-то вещи. И я буду также для ума разъяснять все, показывать на конкретных вещах, конкретных примерах и на конкретных ваших вопросах. Но, пожалуй, вот универсальный мой ответ, универсальный ответ, который, я думаю, будет очень полезен практически всем, это то, что я вот создал курс пробуждения. Пробуждения. Этот курс действительно основан на тех моих практиках, которые привели меня вот к этому состоянию, состоянию НАД, состоянию НАД. И э, э, позволяют мне в любых ситуациях оставаться на плаву, даже в смертельных ситуациях я выходил, в общем-то, живым из смертельных ситуаций. И это действительно так. Э, было несколько серьезных ситуаций, когда я должен был, по сути, уйти из жизни. Но благодаря вот всему, всем практикам, всему тому опыту, всем тем знаниям, которые я имею, в общем-то, я выходил победителям в этих всех сложнейших ситуациях. И это я все изложил в курс. Курс пробуждения, где шаг за шагом простые вещи каждый день. Что очень важно, я включаю в практики, в жизнь таким образом, чтобы они как можно меньше. Требовали времени, чтобы они не отвлекали от основных дел. Эти практики зачастую сочетаются с какими-то вашими делами, с поездками, с дорогой, с общением и так далее, и так далее. То есть это все максимально просто, легко, но и максимально эффективно. Отработано в течение 30 лет. 30 лет я шел вот к этому состоянию каждый год увеличивая глубину погружения в эти практики. Их, повыша, их повышала эффективность, простоту, легкость. И вот таким образом родился курс. Курс – три ступени. Первая ступень элементарная, простая, легкая. И пройдя ее, вы уже обретаете те навыки и знания, которые позволят вам легко набрать необходимую высоту вибрации и уже гарантированно выйти на другой уровень взаимодействия с жизнью. Уже не судьба будет вами управлять, а вы уже будете лавировать между всеми теми ситуациями, которые возникают. Второй курс – это уже закрепление и выход на новый уровень управления, где судьбой уже вы все больше управляете. И третья ступень – это тогда, когда вы уже полностью управляете своей жизнью. Друзья, это реально, это возможно. И не только я, но и многие мои друзья, многие... Студенты, которые применяют эти практики, они действительно подтверждают это, что реально можно управлять своей судьбой, что сейчас особенно и важно. Еще раз говорю, наша академия всегда на острие запросов общества, на острие ситуаций. Вот когда началась пандемия, мы сделали курс генетическое здоровье, который позволил спасти многих, многие жизни и легко пережить этот, этот нашествие ковида. Никто из многих, тысяч, из многих тысяч студентов никто не ушел из жизни из-за ковида в это время. То есть мы этого добились. И вот сейчас мы предлагаем новый процесс, который позволяет вам действительно укрепить ваше энергетическое состояние, повысить ваши вибрации настолько, чтобы вы были над ситуацией, чтобы никакие шторма вас не доставали, чтобы вы жили более эффективно, более радостно, более счастливо, даже в это непростое время. Это возможно, друзья. Это возможно не просто, но это возможно. Все в нас. И я предлагаю вам, вот сейчас формируется как раз курс пробуждения, и своевременно вот эти, э, моя рубрика «Точка опоры» вас вот пригла приглашают на этот курс. Он простой, легкий. Говорю, освоите одну ступень, и вы уже увидите результат. Захотите, пойдите дальше. Нет, ну... И этого вам будет достаточно, чтобы уже в большой степени управлять своей судьбой. Итак, друзья, точка опоры реально в ваших руках. Все в ваших руках. И вот э, то, что я вам предлагаю, это проверено на своей жизни. Это проверено на жизни многих людей. Это работает. Приглашаю вас на этот курс с тем, чтобы вы обрели реальную точку опоры в любой ситуации. Look at that.